Какая битва? Эм... Где? Где? я ты это взял? серьезно. А я дам... не ничего, ничего не буду надевать, пока что ты это? не скажешь нигде. Я. Ау, ладно, я надеваю. Только <травль <не> <травль> потому что хочу. Ты что так быстро сдался? Паук, человек паук. Кого не узнает, того не узнает. О, что кого-то. Окей. Смотрите, какая полфа, занята все. Который находится в Хрен знает, что... О, вот еще и сфунов. Матрица. чего? Боже мой. Спайдер Бэн, не себе. Я не Вау. это С маленькой мы? Что это за система? Мы все здесь для одной цели. Кто из вас лучший герой? Нифига себе. Битва начинается. Да, Сейчас. Вот это будет очень Похоже, был инопланетянами. в их Если вы откажете Вы умереть. А, ну все это. Прости, Джим. СПА! Жаль, Ребята из вселенной Я не хочу умирать! точно. Все, ребят. Лара Крофт, это... Чё, блин? Это классно! Это Фендельг... Да, это... Это не... Спартак. Гарри Поттер, я чувствую себя... О, это полувижу! Я это полувижу! Да-да-да, и промажут, не меня Будь зовут nice Иниго to be, to be Монтоя. You. Я капитан Джек Воровей. Меня <сOR> зовут Бонд, Джеймс Бонд. Меня зовут Джейсон Борн. По крайней мере, я тебе я федеральный nice. агент Джек Бау. Эти инициалы слишком малы для тебя. Yeah, Борн это здесь мне не нравился никогда. Начинай! Ты начинай! Блин, ну это вообще четко! Четки застрели, так этот росомаха с этим котом, блин, парнем. Адаманти режет вибраниум. Черт! Я завалил выдуманную химию! Сейчас все затронуты будут. Блять, не прожим. Черт, это шикарно, ребята! Где то я что-то подобное уже видел? Куда тут неловко, ладно. Все, убил. Ну не убило так, к стетке пришли к ноге, к ноге собака когда Бэтмен против просто ноги дрались О, Матрица Кто победит, ребят, ты смотришь Вой, вой, я здесь перечислить не спеваю ты идиот Тебе так повезло, что у тебя нет брата Еще бы Я сиротая вдова Рождество у меня о, oh, Халк, wow. сейчас разнесет. Wow. Он, <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> он замазал каменного человека. Л, легет <связь> Умри, белл Умри, Сноу! Умри, Пародия! Умри, Орк! Умри, Тенебесный мир! Это же на шагахе! Не-не-не, подождите, я не пришелец, я человек! Что за фигня? э почему этот шлем не снимается? У-ой-ё-ё-ёсь, ёсь гру Да, на колецке Это крутая анимация... Свобода! Я наконец-то убыл, но... А, так приятно. Блин, круто, столько себе. а сейчас а, а а, а против. Я сейчас против. Я сейчас против. Я Все против. Я сейчас против. Я сейчас против. Я сейчас против. Я сейчас э, э, против. Я сейчас против. Я сейчас бедный этот скайуокер okay. или как его брожанин и мы да, один, один из любимых вот почему я стреляю вербом против Форда против Ханисона Форда против Ханисона форда. Форда. Форда. форда проваливай с моего игрового поля чертовая Черт, греблая логика отсутствует пролил а рейд если хочешь жить меня если хочешь жить вообще ДРОСКАЛИСЬ! Да ЛАДНО! Э-800, познакомься С МАРК-46! Завалит? Хрен! я надеюсь, что это надбавит бафов! Просто смял бошку как нехер делать! ЕЩЕ УВИДИМСЯ, ТЕРМИНАТОР! Блин, правда... ЧУЖОЙ! с КОСМИЧЕСКИМ слизняком. Это ЧУЖОЙ! ТВОЙ НЕ ПОМОЖЕТ! Только героев! Пользуйся силой, Рейчел! Все, а, взял э звук! А, а, блин, призрачный да, призрачный Призрачный Я иду в шахмат! Я не хочу, чтобы человек посмотрел, Жалкий да, человек! Звездный десант! Сейчас я Слава богу, он не забыл надеть свои трусы. Я ненавижу докторов. А ты точно, доктор? Жизнь это высоко феномен. Какой же он был вообще? Сверхразум должен быть. Все, вот кого убил. А че он не хор... сверх... Черт подери! Он почти всех взорвал. А доктор Манхэттен! Если а ты и правда говоришь, что доктор жизнь бесмысленна, есть только один способ доказать что это себе и сесть? всем остальным. Брали, логика точно, профессор. Сам себя. Блин, да. похоже. Он сейчас всё забыл Он выиграл его в деталке. Кто <герои>. будет чистить все <серкот> это в голубую хрень? Да. А еще обратить <серкот> <брючонок>. внимание... <еще, серкот> <брючонок. серкот> а <еще, серкот> Остались только мы. Там с кучками они все имеют. Пожалуйста. Ну, Не да. Да. надолго! Да. Да. Марвел вместе! Эй. Марвел, ага, вместе начали, ага, ну, отлично. Чем виновны? Ай-яй-яй! Ты знаешь, что летучие мыши едят пауков. Я всегда представлял вас с мышью, которая питается фруктами. Чего, блин, мышек это... Боже да. старший. <связь> спайдер Майкл. А, а, спайдер рейд, рейд, матрица. Джедайская. Человек, первый дюк. Ага. Вау. Вау. Вот так вот. Помните, на крыше когда вы. Ну фильм про Дядя Джос посаживаю. Это за то, что забирался лучшие артефакт. Но у меня не выходило оставлять их у себя. Том Райдер. Забал. Последний человек, который меня белкнул, тоже носил коллег. Глебаная женщина, пошка. И двое на типа. Почему именно летучие мыши? У меня все в форме летучих мышей. Смей с этим. Ничего себе броня, исцеляющие способности или суперсилу. А что у нас? Ничего. Пуликнутый. Хочешь как-нибудь со мной гробницу пограбить? Следующая гробница, которую я расхищу, будет твоя, Джонс. Боже мой, это какой? Да ладно, все. Ты сними свою одежду и оружие, дорогая. Что? Ты по твоему похож на слабовольного. Готовый, готовы! Ты не менее наденешь свою одежду обратно. Все, Как старый вакансия. Так, чувак. Ага. Я его убью даже. Современные технологии. Он бывает черного цвета. Е -е, да ладно, кто это? Нет. Но бывает зеленого. Там был черный завалил. Она. О, Она его завалила. Окей, хорошо. Дед получится придурочный там. Меня там стисит с Чего? Сам себя убил. А нет. Он я лучший герой, герой. я бы хотел отпраздновать исполнять который что только Дэппу что забыл самолучим. он называется Торс да ладно, Дедпул победил а герой, герой что меня помедленнее, Скотти. итак, пока мои легкие регенерируются как насчет объяснить мне что Даже это вообще блин срал. было в свое время все будет раскрыто до тех пор нужно кое что еще что? так как ты наверняка знаешь герой настолько же хороший насколько его злодей чего еще будет злодей будет драться. битва скоро начнется это еще не все кто твой папочка о это сногсшибательный <связь> же <связь> <жерко. связь> удар